Похуй. А что ты там слушаешь? Песня О, называется Владимир Путин, молодец! Группа такая. Оу, очаровательно. <плёк> ну так, вы уже а? Знаешь? Зна <плёк> <плёк> Мы богаты и пиздаты. Людям нужны наши деньги и наши души. души. Скорее же, деньги. <плёк> Говори за себя. Сейчас. Я, Я звоню единственному Верюткану, что может вы***ть меня. Ч? О, щи Что может защитить меня, нас, нас? Эй, блин, ты такой крутой, Баз. Точно, я хочу вас. Я тоже устрою. Чего? Алло? Ну здравствуй. Что? Запугать? ПАП Без Макса. Блин, вы оба. А Боба? У меня особый запас. Окей, okay, слушай, я сделал, так что ищи другое лицо, куда приземлишь свой пернатый заз. Это для моей дочери. А. Mm -hmm, ну, да. uh, нет, ты все неправильно понял. Я хочу пойти с дочкой. Мы убийца, не убийца. Я заплачу. Заплатишь чем? 300 bucks. Еду! МММ, ко мне, мы едем. Маленькая страна! <звы> Помогите мне выбраться! Meanwhile... Twelve seconds later. Это обоснованно. Но уничтожить целую невинную, как на этой картинке, семейную родословную среднего ксаса? Ты знаешь что? Не знаешь? Этот пацан поджигает сеть. Девро? Это не Девро. А этот чел? Это чел. Fortnite. Людей полно скелетов в шкафу. Мне просто кажется, это немного переборы. Ребята! <сосит> <сосит> _дор. Мы знаем, что ты не можешь себе многого позволить, как подалась на фриланс. Фриланс нормально. Мы живем нормально. Нормас Я не хотел давить на больное. Сес. Э, слышь, Сэс, тут только я, банан. Вы же еще не знакома с Сасом и Ежничья. Я... Да, она. Chuckle <laughs>